Дорогие друзья, я хочу поговорить сегодня с вами о тайне. Почему тайне уделяется такое огромное внимание? Почему существует государственная тайна? Почему существуют хранители тайн? Почему мы говорим о наследии? Почему есть семейные рецепты, семейные тайны, семейные секреты? мастерства, которые не передаются никому, кроме своих детей или своих доверенных людей или учеников. <coughs> Почему ведьмы могут объяснить, рассказать, но никогда не могут передать тайну своего ремесла, и потому невозможно учить видовству и колдовству? По какой причине это происходит? Вы видели там? Вот шонг прошелся, и настолько энергия сильная, как обычно реагирует камера, когда живая энергия или передвижение предметов а в иных случаях, как бы никак не реагирует. Я вот сейчас чуть потемнее делаю просто. И тут отреагировала. Ну ладно. Вот почему так происходит. И чем важна тайна, и какая разница. Собственно говоря, 21 век мы все открыто показываем, рассказываем, дарим. Но почему что-то оставляется себе? Есть такой грузинский мультик замечательный, я не помню сейчас, как называется, по-моему, Лиса и Лев. А, нет, кот и лев, где кот был вызван к царю Льву. И тот, указав на своего сына, сказал, обучи его своему мастерству. Научи его драться, как ты умеешь. И кот, который был <coughs> драчуном, который был э, мастером по рукопашным боям, он э, берется обучать ль львёнка. Обучает его несколько лет, и тогда выходит на арену. Все звери с ним сражаются, он всех побеждает, лев доволен, хвалит учителя и говорит, а теперь ты сам бейся с ним. Если ты одолеешь моего сына, то отрублю тебе голову, а если не одолеешь, тем более отрублю. И кот тогда говорит ему, живи вечно, царь, но ведь это же несправедливо. В любом случае ты хочешь меня казнить. Он говорит, конечно, я же не буду своего сына казнить, я тебя казню. Коту деваться некуда, он выходит на арену со своим учеником, начинает с ним биться и побеждает его. И тут, когда уже подходят палачей, кот срывается с места, бежит и поднимается на дерево. Лев подходит к дереву, пытается, пытается подняться, но у него не получается ничего. И тогда он грозится коту и говорит, почему ты моего сына всему научил, а лазить по деревьям не научил? А кот оттуда отвечает, потому что знаю я ваше гнилое племя. Вот и не научил всему, что я умею. Что-то да оставил себе. Вот вы это знаете, наверное, слышали, что хороший мастер один прием оставляет для себя и до конца не отдает ученикам. К сожалению, наша жизнь, и чем старше мы становимся, показывает, что чем чаще, чем больше мы открываем душу, тем больше туда плюют. И наученные горьким опытом люди понимают, что какой бы ни был прилеженный ученик, какой бы ни был достойный человек, как бы он ни пытался заслужить наше доверие, в любом случае есть элемент предательства всегда. И это нужно учитывать, что человек может просто предать и может все твои тайны использовать против тебя самого. Но это один момент, это человеческий фактор, но есть фактор космического уровня, фактор энергии мироздания, который... Всегда говорит и предупреждает народы, э, людей, что тайну отдавать, доверять кому-либо не следует. Что тайна – это твоя защита. Тайна – это твоя сила. Народы, которые отдали все свои тайны и раздали всему миру, со временем ослабли. Великие древние народы, которые завоевывали весь мир, раздавая щедро свои тайны и знания всему миру, они ослабли. Возьмем, например, греков. Наши месяцы названы греческими именами, греческие термины. Помните фильм такой, ⁇ Моя большая греческая свадьба ⁇ где отец семейства говорит соседке, ⁇ Вот назовите любое слово, я вам докажу, что оно имеет греческое происхождение. Греки гордятся своей историей, древностью. И они имеют на это право. Но сегодня Греция – это бедная по сравнению с другими европейскими странами, странами страна. Греки, которые потеряли Византию, да, часть понтийского государства, часть своих островов, которые тоже пережили резню, которые тоже по всему миру ушли жить, и до сих пор последствия этого всего ощущают на себе. Греки, которые всему миру отдали свои тайны, свои знания, демократию, свое право, которое римляне присвоили и написали римское право, свои э, легенды, эпосы. Что получили взамен греки? Ничего. Присвоение своих... Э, своих культурных ценностей. Все через них узнали историю древнего мира, философию и прочее. И на основе греческих философов сегодня пишутся философские трактаты, книги, психиатрия, психология. Все это развито и развивается, и как бы находит свою основу именно у греческих философов у греческих политиков, писателей того времени. Вот что получили греки. Они получили плагиат их труда по всему миру. Все разнесли, растащили. А что оставили грекам? Слабую страну, воспоминания о былой древности, величии. Все. И так можно говорить о каждом народе, который щедро, открыто все отдавали миру, не оставляя себе ничего. Они оставались ни с чем в итоге. Так происходит не только с греками, и не только э, с другими народностями и с личностями. Да? Так происходит с каждым человеком, который забывает о том, что нужно что-то оставить себе. Не раздавать все, не отдавать все, не делиться всем, если тебя попросили. Хочу привести такой момент из своей жизни. Пример, несколько примеров. Первое, что я хочу сказать, у нас была учительница по истории. Она, как-то мы сидели, разговаривали. Э я знаю, что она не очень меня долюбливала, потому что на ее уроках дети переписывали от сих до сих, на моих уроках не хотели домой уходить. И она это прекрасно знала, эти слухи знала. Как-то она заболела, и я заменила ее, и после этого дети говорили откровенно, а можно вот учительница нам будет преподавать. Это было, конечно, неприятно для нее, хотя им запретила такое говорить: я никогда это не поощряла, никогда малодушно не радовалась таким вещам. В любом случае, как бы детей не обманешь, где фальш, где настоящие знание И как-то на досуге она сказала, что ой, ты столько вот, столько часов тебе, ты столько преподаешь разные уроки, разные эти предметы. Сколько ж ты получаешь-то по нашим меркам? Я так как бы простодушный человек. Еще то время, еще лет, скажем так, 12 почти назад, когда почти 30 тысяч для Волгоградской области, это была просто зарплата чуть ли не депутата, я сказала, ну, около 30, потому что я работала в две смены. Брала огромное количество уроков. То есть мне давали, меня не спрашивали. У нас была нехватка учителей. Я преподала географию, историю, э, значит, э, окружающий мир, много этнографию, юриспруденцию. Вот эти все уроки, поскольку они близки к историческим, мне все это приходилось проводить. Я проводила довольно успешно. И после этого, ну, она сказала, вот, молодец, очень... «Хорошо, как же это? Действительно, вот правильно ты работаешь столько». Мелькнули такие огоньки в глазах, недобрые. Ну, я как-то махнула рукой. Проходит некоторое время, и у меня начинает просто отбирать часы. Вдруг там решили из Рейну, что вот, оказывается, нельзя столько часов, учителям надо сократить, вот новый закон – мне взяли там определенные часы и отдали кому-то. Потом мои любимые классы, которые я любила больше преподавать. У всех учителей есть любимые классы, где слушатели, где отдача есть. Начали мне подсовывать всякие там уже отсталые классы. Я поняла, что вот та удача, которая у меня была, как учительница, она просто уходит, улетает куда-то. И она улетела практически. Потому что я всего лишь поделилась, я просто сказала свою зарплату. И этого было достаточно, чтобы после этого все у меня начало уходить. Я нарушила закон Вселенной. Это моя тайна. Тайна моя энергия. Энергия, которая дает мне идти вперед. Это мне дали, это не ей дали. И поэтому я не имела права отдавать эту тайну кому-либо. Вообще говорить, деньги-то я не отдала ей свои. Я просто озвучила эту сумму, этого было достаточно, чтобы этого потерять все. Я помню девушку, которую я помогла и дала ритуал своей бабушки, про бабушки. Но я сказала, что меня за это могут наказать, поэтому я тебя прошу никому, нигде это не говори, не применяй для других, только себе. У нее была очень тяжелая ситуация, я не могла к ней поехать, и надо было это лично делать. Я ей объяснила, как что, и на армянском языке ей отправила этот ритуал. Через год она меня поблагодарила, все у нее было хорошо. Через год я вижу ее в одноклассниках, совсем под другим ником, фотографии. Я сначала пыталась узнать, кто это, потом узнала все-таки. Она стала ведьмой, принимает людей. И несколько вариантов этого заговора, переведенный на русский язык, за который ее благодарят до земли и прочее. И я за то, что отдала ей это, я получила очень сильное наказание от силы своего рода, очень сильное. Я не буду говорить. Там было четыре строки. Я получила четыре года мучений за это. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Меня за это наказали, дали мне пройти очень нехорошее испытание, скажем так. За то, что я мало того, что дала эту тайну, я ослабила эту силу, которая работала в этом ритуале. Я разозлила свою бабушку, которая передала это не только мне, моей маме передала, я от мамы узнала. Причем сказала, нельзя это напрямую передать. Между нами должен быть мужчина, но слабоумный, не понимающий, неразумный. Либо больной человек, который не осознает, либо ребенок. И они положили между собой, значит, моего двоюродного брата. Он был маленький, года три, игрался. И бабушка моя говорила, мама повторяла. И вот я так выучила. У меня уши локаторы сразу включились, мозг записал. Я узнал этот заговор. Я знала, что нельзя было никому передать. Поэтому, когда я вам передаю работы моей бабушки, я где-то что-то меняю, чтобы напрямую не передавать. И то я подсознательно чувствую, можно ли это делать или нет. Если я почувствую внутри, что этого делать нельзя, я не отдам. Дорогие друзья, вы отдаете свою тайну. Если я буду раскрывать всю правду о том, как я воюю со своими врагами, я проиграю. Потому что я нарушу вот эту цепочку, эту энергию. Тайна – это такой обруч, который вас обволакивает, закрывает. И если вы отрежете кончик какой-нибудь стороны сторону этого обруча, обруч развалится. То есть он не может вас уже защитить. Вы не можете там находиться, да? в этом кругу, вы нарушили этот обруч. Вот это и есть тайна. Тайна вашего рода, тайна вашего бизнеса. Почему люди очень опасаются брать чужих людей в свою фирму? Потому что можно узнать тайну, идти и рассказать. Многие покупают какие-то вещи или уникальные такие произведения искусства, разбирают, смотрят, как это сделано и копируют они копируют но они не получают никакого успеха копируют французские духи но не получают успеха мало того что законодательно преследуются, они не получают успех если они у тебя украли это не дает никому успеха но если ты сама передала ты отдала им в руки ты отдаешь им в руки свою защиту то, что тебя защищает, и то, что дает тебе возможность подняться в жизни. Может, там нет ничего особенного, ну, никаких этих... Знаете, вот, например, тайна украинского борща у каждой хозяйки своя. Вот что-то такое добавляется в, там внутри, и он необычный, не такой, как у других женщин. Они могут рецепт записать, взять, но вот этот секрет не знают. Это... Какой-то ерундовый секрет, предположим. Ну, может, кто-то добавляет там три гвоздики. Предположим. Вот она скажет. А вот у меня такой секрет. Я вот три гвоздики добавляю, поэтому он такой вкусный. После этого ваш борщ будет дерьмо. Можете вылить. А ее борщ будет замечательный. Потому что вы отдали эту тайну. Вы будете готовить так же, но у вас ничего не получится. И то же самое ювелирное искусство. Ювелиры. У них есть особые тайна огранки камней, которые они никому не передают, кроме своих самых близких, учеников, и то ближе к смерти, когда они уходят, и они отдают этот секрет, эту тайну. Народы не просто так хранят свои тайны. Ватикан не просто так хранит свои тайны. Может, там ничего тайного-то и нет внутри. Не зря в Каабу не пускают всех подряд, не зря в древние храмы, кроме жреца, никто не заходил. Есть такая книга, сейчас не помню, как называется, в детстве читала, когда тайком прибирается кто-то э, в языческий храм, который держался в строжащей тайне, там алтарная часть закрытая, и только для жрецов высокого ранга. И такие послушники, и жрецы, которые еще не достигли особого величия, они туда не имели права заходить. И он все-таки решил решил узнать всеми там путями, правдами и неправдами, аж три дня переночевал в этом храме, тайком прятался, чтобы, когда все уже отойдут из алтарной комнаты, зайти и посмотреть, что там. И когда он открыл дверь, зашел, он увидел, что там пустота. Ничего там нет. И тогда его поймали и больше не выпустили, и заставили его стать жрецом и остаться в этом храме. Иначе его должны были лишить жизни. Сказали, ты узнал эту тайну, если ты сейчас уйдешь, то мы потеряем силу и энергию, наш народ проиграет. Потому что наша тайна в том, что мы это храним. Никто не знает, что там. И все враги, и все цари э, э, э, соседних государств боялись этой страны, боялись этого народа, подчинялись, не смели с ними воевать, потому что у них была какая-то тайна, которая их оберегает. И что-то было в этой алтарной комнате, что-то такое страшное, чудовищное, которое могло напасть на них, уничтожить их, и этот страх их просто парализовал, и они не смели их трогать. И когда он зашел и увидел, что там ничего нет, он разочаровался. Но когда ему объяснили, что в этом и состоит защита их народа, что никто не знает, кто оберегает, и поэтому боятся, он понял смысл и остался и стал жрецом и хранителем этой тайны. И вот на старости лет он приводит своего ученика, чтобы показать ему эту тайну рассказать, и у его ученика была такая же реакция, потому что он был так же молод, как и он в свое время. И удивился, он сказал, неужели это и есть наша тайна, нашего народа? Да, это наша тайна, Оно нас оберегает. Если кто-нибудь об этом узнает, нашего народа не будет. У каждого народа есть какая-то реликвия, какой-то артефакт, и есть хранители этого артефакта и реликвии. Вспомните меч Трои. Пока этот меч у троянца... Народ э, трои не пропал, он объединится. Вспомните тайну евреев. Пока мы храним ковчег завета Господа, наш народ не пропадет, мы еще вернемся. Это энергия, дорогие друзья, это визуализация, когда весь народ думает об одной теме, мечтает об одном. Не может этого не получиться. Даже через две тысячи лет они вернули и создали свое государство. Почему? Потому что они хранили эту тайну. Таинство. Они не пускали чужаков, чужеродных, там, чужаков, извиняюсь, в свои храмы во время каких-то литургии, своих там, богослужений и так далее. Это была их тайна. По сути, там ничего, может, и нет. Всего-то там двое стариков, которые стоят в этих, скажем, одеждах первосвященников. Да, и одна книга, и вот они поют хвалу Господу. Но ведь никто не видел, и всем кажется, что есть какой-то... Таинство. Этим пользуется и христианская религия. Таинство, с, с, значит, сходит благодатный огонь, что мы уже поняли, что это давно уже фокус-покус. Но оно же тайна. Люди же верят в это. Это тайна, оберегает, она соединяет людей. Да, я тоже видела. Вот я тоже это ощутила. Это тайна. Тайна, которая соединяет народ, соединяет семью, соединяет людей. Вокруг этой тайны. И эта тайна всегда должна быть добрая. Это не тайна, что кого-то убили, где-то похоронили, и они вот соединяются вокруг этой тайны, она их оберегает. Нет. Тайна о том, как мы разбогатели. Тайна о том, как наш дед разбогател. Что он делал, какие там, может быть, шил какие-то необычные сумки, и как он их шил, как, как это у него получалось. Как только тайна раскрывается, все разваливается. Тот, который эту тайну получил, у вас, тот, который получил у вас эту тайну, он поднимается по жизни, а вы падаете. Вспомните фильм, по-моему, про советский фильм, сказка, конечно, Шахерезада, по-моему, или что там было, когда двух сестер поймали, и у нее было кольцо. Тайна. Тайная сила. И вот говорят, дай это кольцо, и мы вас освободим. И повели одну сестру в сторону. Говорят, если твоя сестра не отдаст это кольцо, мы вас убьем. И она говорит, я у нее сейчас отберу и отдам вам. Нет, не надо отбирать. Надо, чтобы она сама добровольно, иначе смысла нет в этом. Понимаете, то же самое. Если вашу тайну пытается узнать, не страшно. Если сочиняет небылица о вашей семье, не страшно. Главное, чтобы вы эту тайну не выдали. Когда вы эту тайну выдадите, тогда ваша семья развалится. Если вы сядете, и будете говорить о своих любовных каких-то играх со своим мужем о том как он вас любит да может быть вы очень хотите гордиться им что он такой внимательный любящий и поверьте мне после этого он к вам подходить не будет долгое время вы отдали эту тайну чужие руки у них будет страсть а у тебя нет люди которые очень любят советовать они тоже проигрывают в жизни очень часто вот они сидят и своим подругам советуют. Я вот так сделала. Я поехала вот там, вот так купила сначала. Потом привезла там, значит, договорилась. Это туда, вот там можно по меньшей цене взять. если Ты, туда... ты отдала свою тайну. Ты больше нигде ничего по меньшей цене купить не сможешь. Но она будет покупать. У нее все будет замечательно. Она поднимется. Потому что ты добровольно отдала тайну своей, удачи ей в руки. Боги ведь тебе отдали. Боги ведь отдали тебе это. Это твое. Это может незначительно. Тебе кажется, ну что здесь такого? Я просто сказала, что я вот там купила, как бы, и, и там дешевле было, можно. И там. Ничего такого здесь нет. Но это то, что тебя оберегает. Это энергия, вокруг которой ты собираешь свою удачу. Ты эту энергию нарушила, отдала в чьи-то руки. До свидания. Больше у тебя этой удачи не будет. Никогда не говорите, сколько у вас денег. Сколько вы зарабатываете? Некоторые кичатся, пытаются показать, считать, говорить. Останавливается денежная энергия. Вы сами лично отдали тайну в руки других людей. То, как вы живете, уже говорит о том, как вы зарабатываете и как вы живете в достатке. Этого достаточно. Пусть гадают и думают. Лично ты не говори ничего. Никогда не говорите свои тайны секреты. Это не просто там жаловаться на жизнь своим друзьям, подругам. После мы очень сильно жалеем, если в какие-то моменты делились. Это совершенно другой. А та тайна, которая тебе помогает в жизни подняться. Почему люди никогда не говорят о своих, скажем, знакомствах, да, с какими-то людьми, с авторитетными людьми. Те, которые визжат, да у меня там такие эти, да мой дядька, да у меня вот то, да я с тобой знаешь, что сделаю, да у меня такие люди. Это люди абсолютно ноль, у них никого нет и ничего нет. А вот те люди, за спинами которых действительно стоят подобные люди, они вам никогда это не скажут. Но вы по их... Самоуверенные ухмылки, когда вы им угрожаете, вы поймете, что у них есть такие люди, которые этот конфликт наладят за две минуты. Когда они спокойны, спокойствие человека пугает людей, которые на него нападают. Они начинают думать, у него есть какая-то тайна, секрет. Слышали когда-нибудь? У него какой-то секрет есть. Он как будто заговоренный. но вот ничего его не берет. Вот что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались. Это, может быть, где-то вы и правы, а может быть, подлый человек, по-разному может быть. Но в любом случае все сходит с рук, ничего не получается. У него есть своя тайна. И этот человек знает эту тайну, по которой вас побеждает. Но вы пытаетесь узнать домыслы, слухи, сплетни. <coughs> там вот так-то, со всеми договорено, деньги уплачено, судьями там есть договор. Домыслы, и не более того. Но как только он вам скажет эту тайну, его защита развалится. И не обязательно, чтобы эта тайна была связана с человеком, который его защищает. Может, его тайна связана вообще элементарной вещью. Ну вот, например, он считает, что если он семь раз перешел перекресток, значит, его никто не возьмет из врагов. Вот он семь раз перешел, пошел к себе домой. Все. Вы ничего не сделаете с ним. У них есть какая-то тайна, данное мирозданием, которое все время использует Нелепая вещь. Но это его тайна. И он как только посмеется, скажет, а вы что думаете, у меня там такие судьи крутые? Нет, я просто семь раз перехожу перекресток, вот такая у меня защита, я знаю, что она сработает. Все, вы этого человека добьете, вы достанете его, потому что он выдал свою тайну. Хоть нелепый, смешной, вы все посмеетесь, но после этого он проиграет вам. Обязательно. Вот почему люди пытались всеми силами узнать, разузнать какую-то тайну. Что за тайна есть у этого народа? Что за тайна есть у этих людей. Помните напиток друидов? Когда они там перемешивали что-то, и тогда воины в сражении были сильны, силачи. И вот как-то один из римлян все-таки разгадал. Он притворился их учеником. Сказал, что он убежал из Рима, что его преследуют. Он попросился к ним и разгадал эту тайну. Оказалось, что там есть корень каких-то растений, которые на востоке называют женьшень, а там как-то по-другому родственные этим травам растения. И оно добавляется и дает силу, волю, отключает страх человека. Он разузнал эту тайну. И тогда римляне смогли захватить Галию. Так говорят легенды. Понятное дело, что там еще и военная мощь, но так говорят легенды. Пока была тайна, народ был объединен вокруг этой тайны. Народ верил в свою непобедимость, его побеждать было невозможно. Тот народ, который верит, что его не победят, он никогда не будет побежден. Тот народ, который верит в свою победу, даже если он мал, он никогда не будет побежден. Знаете, как Черчилль сказал, маленькие народы просто обязаны быть патриотами. У них другого выхода и выбора нет. Вся их сила в патриотизме и в силе. Если не хочет народ умирать, он не умрет, он останется. Но стоит народу поделиться своими тайнами, стоит народу отдать миру все щедро, открыто, народ теряет свою защиту. И эти тайны были у нас у жрецов. Эти тайны были у нас наших старцев, когда пришли новые верования и начали эти тайны разоблачать, открывать, уничтожать, показывать, что там ничего такого-то и нет, это все ерунда, суеверие, вот самое главное, суеверие, фигня, все это это не тайна, все раскрыли, все открыли, все сказали и что случилось с древними народами, с народами где царило уважение, где царила семейная традиция развалились они Раз, развалились потеряли свое лицо потеряли себя потеряли свою генетику вот что делает потеря тайны Таинство уважение к таинству желание раскрыть и всем показать второй момент отдать свои тайны даже не, ну, не такие невесомые незначительные тайны Отдать свои тайны кому-либо, рассказать кому-либо, кто тебе чужой человек, кто тебе просто, может, даже друг, но ты не знаешь, не до конца проверила. Это все равно, как открыть ворота врагу. Отдать свою крепость. Вот ты говоришь, почему, например твой муж очень тебя любит, даже если ты, может быть, не красавица, то есть желает, любить можно хоть кого, желает тебя. И вот ты делишься с тайной. Я вам расскажу один случай. У меня были две знакомые девушки. Вот они сидели, разговаривали, одна говорит, вот э, есть такой секрет, соль и шоколад измельченный. Нужно перемешать, дать немного остыть и натереть кожу. Ну, естественно, смыть потом. И говорит, и все время у тебя кожа пахнет не шоколадом, а такой вот приятным, вот отдает приятным запахом. И этот запах афраз... э -э дозиак, то есть, кажется, правильно сказал, да, это то, что пробуждает мозг, женщины, мужчины, то есть определенные есть возбудители, запахи, которые пробуждают вот страсть. И что она часто это делает, но муж даже не знает каким образом. И вот почему-то у ее мужа все время есть желание, все время есть вот влечение к ней, неважно сколько им лет они вместе и все такое. И вот та сказала, ух ты, вот это да, ну как, как там еще раз, шоколад так, а сколько там нужно, а сколько времени, прям подробно расспросила все, сколько соли, чего. И та равна такая вот просодушная. Дурочка, все рассказала. Мне было неприятно. Я пыталась, я ей там пыталась на ноги наступить под столом, показать, но не смогла достучаться. Когда мы расстались, потом я ей сказала, ты знаешь, ты зря это сделала. Вот теперь у твоего мужа не будет никакого влечения к тебе. И действительно, через месяца три они развелись. Он сказал, что он молодой мужчина, ему это нужно, а она не привлекает, поэтому смирись, либо у меня будет любовница, либо... Я от тебя ухожу. И через некоторое время вот та девушка, которая это все узнала, она вышла замуж, очень так неплохо, за одного иностранца, дяденьку такого старенького. Ну, это ей и нужно было. Уехала туда, дяденька умер. Теперь она очень богатая, преуспевающая дама. У нее там яхт-клубы есть, все такое. Ну, естественно, есть и любовники молодые. Вот как получилось. Она отдала эту тайну, незначительную вещь, и потеряла эту энергию защиты своего брака. Все развалилось. Знаете, как разбилась система. Вот тайна это как пирамида. И под пирамидой вот кладете какую-то там основу. Вот это и есть тайна. Когда эту основу оттуда вытаскиваете, пирамида рушится. Любая пирамида, пирамида семьи, пирамида народа, пирамида личности, она рушится. Если вы передаете какие-то знания, какие-то секреты своего рода, вы нарушаете связь со своим родом на долгое время. и Это восстановить очень непросто и очень долго. Ну, например, вот вы сказали, почему вашей семье. Приведу пример. У нас были знакомые, они не родственники, но хорошие знакомые, дружили с семьей моей бабушки. И как-то сидели, разговаривали. Приехала женщина откуда-то, плохо жила, пятеро детей, все такое. И все время нуждалась. Вот сын работал вроде бы тогда еще в России, неплохо зарабатывал. Но эти люди все время нуждались, дети болели без конца и края. И эта женщина сказала. Я, говорит, удивляюсь вам. Неужели вы не знаете, элементарную вещь надо было сделать? Вот мой дед сделал, поэтому у нас в семье сколько поколений. И хорошо живем, и хорошо устроились там все мои братья, сестры. И дети не болеют здоровы. Вот элементарную вещь надо делать. И после этого у вас все будет хорошо. И она говорит: а что мне делать? И вот эта женщина по доброте душевной сказала: У меня дед перед входом, значит, закапывал сундук с монетами, с волосами всех членов семьи, еще какие-то там, я сейчас точно не помню, что-то она, по-моему, пшено там сыпал. И вот, значит, надо под этим закопать. И раз в три года менять. Вот это тайна. Я, я знаю, какая мысль у вас сейчас. Ой, а мы можем такое делать? Дорогие друзья, нет, потому что это была тайна той семьи. У вас это может ничего не дать особо. Ну, есть такие ритуалы. Но там этот дед сделал для них и сказал, что от прадеда научился. И Действительно, реально здоровая такая, хорошая, добротная семья, красивые мужчины. Дочери замужем. Нормальная семья, удачная. И эта женщина поблагодарила. Ой, спасибо, низкий поклон, все такое. И через некоторое время узнаем, что у, у них в семье, вот у этой женщины, которая поделилась этой тайной, произошла авария. Ее внук и младший сын погибли. Потом дальше. У них начали посыпались беды. Одного из сыновей убили в России. Отвезли туда, в холодильнике. Вот такие страшные вещи посыпались. Много чего. Я сейчас не знаю, не следила, я была ребенком, но помню, что в течение года у этих людей столько несчастья посыпалось. И наверняка она даже не поняла, почему, что случилось, что я кого прогневала. Она добрая женщина. Потому что она отдала защиту своей семьи, своего рода в руки других людей. А какие эти люди? Настолько ли эта женщина была бедная и несчастная? Может, она сама по себе была гнилая, вот делала зло людям. Поэтому я не могу сейчас утверждать, потому что если бы я знала близко эту женщину, я бы сказала, вот я узнала о ней вот это. Не могу. И наверняка так, потому что в недобрые руки были отданы эти знания. Я вам приведу такое нехорошее приведу сравнение, нехорошее, да? Отдать свою тайну, тайну своей удачливости, тайну своей сексуальности, тайну э, своих, э, там, не знаю, домашних дел, тайну всего, что тебе только ведомо или твоей семье, это все равно, как своего ребенка отдать в руки маньяка. Вот жуткая вещь. Говорю жуткую вещь. Это одно и то же. Разваливается все. Все, что вы сказали, закончилось. Не то, что вы поделились тем, что вот мне подарили вот это. Это не тайна. Это то, что вы оденете, выйдете, все и так увидят. Это просто похвастаться, что и можно и показать, можно и нет. Тайна – это когда только ты знаешь, или знают только близкие люди, или только твоя семья, или только твой, твой род, твой народ. То, что знаете только вы и больше никто. И если эту тайну отдать миру, то все, что ваше, уйдет миру. Вам ничего не останется. И главное, чтобы вы добровольно это не сделали. Если будут допытываться, пытаться научиться, понять, не получится. Тайна дамасковской стали. Очень долго не могли понять, откуда это, как это делают, почему и в Дамаске жили очень богатые купцы, именно потому, что они именно торговали сталью дамасковской. То есть... Мастеровые делали, купцы покупали и разносили, и продавали во все страны. Все были радостны и довольны. И вот эта гильдия мастеровых, которая хранила эту тальну, никому не, не отдавала, не говорила. В конце концов, кто-то из них проболтался за деньги. И Дамаск перестал быть центром этой стали. И перестали они гордиться этой стали, потому что уже везде начали делать и первые начали делать на Кавказе, в Тагестане. Вот кубачи, я вам показываю. Вот там начали первые делать дамасковскую сталь, очень похожую, вот по тому же рецепту. И когда им сказали, что вроде бы обычное искусство кузнеца, там какие-то маленькие разницы, не особо большие. И чем они так хвастались? А вот тем, что это была тайна. Пока это была тайна, это им помогало привлечь и деньги, и удачу. И всем это нравилось, и все благ... Как только это перестало быть тайной, все закончилось. Закончился успех Дамаска. Китайский шелк. Возили караванами с востока на запад, в Римскую империю, в Персидскую империю. И везде это ценилось. И одевали это только патриции, только шахи и султаны. И никто не знал тайну шелковицы, никто, даже не предполагали, как его получают. И для того, чтобы получить эту тайну, персидский шах женился на китайской принцессе. И та вынесла несколько коконов у себя в волосах, вот в этой вот гуле, в этой прическе. И рассказала своему мужу, как нужно это делать. И в Персии начали разводить шелковицу. И все, и Китай потерял и влияние свое, и удачу свою. И через некоторое время был захвачен монголами и отдал огромное количество жертв. Был просто практически лежал в развалинах. Люди тысячами в день умирали только из-за того, что тайна нации была вынесена. Казалось бы, ну ладно, один товар не будут продавать, что? Здесь? А видите, какие несчастья принесло это все, потому что вот этот обруч, обруч энергетической защиты нации, был нарушен. Все. И нация не только потеряла шелк и тайну, секрет шелка, она вообще все потеряла. И таких примеров много. Кто-то может просто посмотреть на это глазами примитивными и мозгами примитивными и сказать: ну одна тайна там, ну перестанут шелк продавать. Ну вот тайна там перестанут сталь продавать. Это же не конец жизни, ну что-то узнал кто-то. Нет, друзья мои, стоит отдать тайну, даже если эта тайна не, не такая великая, не такая невозможная просто до такой степени, что вот уже прям не знаю. Нет, может эта тайна элементарная, вообще ни о чем, но она тайна, она закрыта, ее нельзя говорить. Знаете, да, тайна заговора существует, тайна м -м, магии, тайна в магии. Таинство, вот кто-то что-то сделал, не говори, пока не получится. Почему? Разбазаришь эту энергию, больше не придет. Ты сказала секрет того, откуда у тебя деньги идут, они больше не придут. И ты можешь делиться, сказать, вот я вот могу такое сделать, потому что это, ну, не твое личное, ты взяла где-то. Это не так страшно, ты можешь снова сделать. А если ты только ты это знаешь... Я вам скажу еще один такой секрет. Тайна пышной груди. Вот у меня в роду у всех пышная грудь, и это не, не только генетика. Но я не могу это сказать. Вот я вам первый раз в жизни это говорю, что я знаю эту тайну, это мне бабушка моя передала, и бабушкина бабушка... У наших женщин нашего рода всегда была пышная грудь до самой старости. Как у молодой девушки. А вот сейчас все скажут, а можно тайну? А вот я не могу эту тайну вам дать. Потому что если я эту тайну вам нам, то пострадает часть моего тела. Уж извините за такие вот разговоры. Нельзя. Но это есть. Есть много других тайн, которые я дать не могу. Не потому что я злая и плохая. А потому что я знаю, что если я это отдам, развалится защита того, что я знаю. Э, червень, краска. Кто-нибудь слышал слово червонное золото? Откуда пришло? Червон. Красное золото, чистое золото, червон. Ну, конечно, сейчас медь добавляет. Вообще червон называли чистое золото. Оно отдавало немножко краснотой. Так вот, червень. Это краска, которая получалась только в Армении. Определенное было растение, на нем появлялись черви красные. Их собирали, варили, ими красили плащаницы. Слышали, наверное, багреница это есть из червей. Червень, краску червень, вот эту красную краску, вот этот красный цвет, носили только. Очень богатые люди, только люди императорского, княжеского происхождения. Иным было запрещено. Эту краску не могли получить нигде и никак. Это была армянская тайна. И когда Тигран Великий приказывал казнить любого, кто выносил эти черви и эти растения, пытался продать, и сейчас есть в государствах определенные предметы и определенные растения, которые выносить за государство нельзя. И за это наказу... наказывают, потому что нельзя, чтобы в другом государстве это было. Почему они это делают? Это точно так же. Энергия нации. И вот тогда, когда червень во времена багратидов вышла и продалась, и начали вот этими красными чернилами подписываться и пользоваться римские папы и все такое. Государство армянское начало постепенно, постепенно ослабевать. Может, не только из-за червения, а потому что еще очень много тайн, которые радостно продали, отдали, показали. И оно начало ослабевать и ослабевать. И в итоге мы знаем. И это не только их касается, это вообще касается любой системы тайна – это основа, связующая звено. Люди, которые знают эту тайну, объединяются. Народ, который знает какую-то тайну, объединяется. Есть определенная тайна, которая никому не говорится до конца или вообще не говорится. Есть определенная тайна в семье, которая никому не говорится. Есть тайна здоровых детей рождения, есть тайна рождения красивых детей, есть тайна того, как выдать хорошо замуж своих дочерей, чтобы сосватали хорошие люди. У нас была одна женщина, впрочем, я про ее внучку как-то рассказывала, если помните, но я не буду сейчас углубляться. У них все дочери выходили за хороших мужчин, за богатых, за таких, скажем, достойных людей. Очень жили в любви до самой старости, дети, внуки, огромные дома, зажиточные люди. И как-то вот их бабушку старая такая женщина, спросили, что как же вам везет вам всем вашим дочерям, аж 15-16 лет прям крадут, забирают, просят и всех выдают замуж очень быстро и очень э, вольготно. И она сказала, вот когда ваши дети вырастают, надо пойти на могилу самой старшей женщины в семье, кланяться ей и сказать, ты родила... Ты всех и выдай замуж. Потому что она оттуда оберегает этих детей. Это же ее дочери. Она про матерь этого рода имела в виду. И что вы думаете? Я вам не советую сейчас сразу бежать и такое делать. Потому что это секрет их семьи, а не вашей. Одна развелась через пару лет. У второй сын погиб. Потом муж ушел. И очень много нехорошего. Практически сейчас у них в роду Женщины одинокие. И я помню, как э, одна из них ходила по там всяким бабушкам. Говорили, вот она пошла узнать, почему у этой семьи так происходит. Она думает, может, нас проклял кто. Тогда я не поняла. Но сейчас анализируя ситуацию, я понимаю, бабушка выдала эту тайну их семьи. Выдала тайну счастья дочерей семьи. И у дочерей счастье закончилось. Теперь понимаете... Там же никакой тайны особой не было. но ну, по сути, да, логично. Вот про матерь рода у нее просят, чтобы она оттуда помогла своим детям. Всего-то маленькая тайна. Кто-то воспользовался этим, кто-то нет, мы не знаем. Но она сказала прилюдно, всенародно, открыла эту тайну. Мол, идите вы тоже делаете, и у вас тоже будет все хорошо. По сути, тайны выдают добрые люди. Или корыстные, одно из двух. Если это тайна государства, это человек корыстный. Если это тайна семьи, это может быть по доброте душевной, по простоте, по глупости. И все. Не зря, дорогие друзья, за разглашение тайны наказывали, казнили, называли шпионами, предателями людей. Потому что считалось, что тот, который выдал тайну своего государства, он ослабил государство. В древние времена, во времена Ивана Грозного, когда послов отправляли в другие страны, существовала такая традиция, такой ритуал, Приводили ведьму, и она закрывала рот послам. Начитывала какой-то заговор, напиток, давала им пить, после чего они спокойно уезжали. Считала, что они даже под пытками эти тайны не выдадут. Почему людей пытали, они не выдавали тайны, тайны своей страны, своего народа? Думать, они не хотели жить, или им не было больно? Это же страшная боль. Перетерпеть такие муки ада, когда ты можешь просто сказать, и все это закончится – они понимали, что если выдадут тайну, не только пострадают те люди, о которых узнают, но и рухнет защита народа. И они думали, ну, одна моя жизнь и жизнь миллионов людей, наверное, несопоставима. Конечно же, я уйду ради своего народа или ради своей семьи. Итак, будьте добрые, отзывчивые, помогите людям. Объясняйте, если что можно, посоветуйте, там, делитесь своими знаниями, опытом жизненным, учите людей быть мудрее. Но тайну, которая только ваша, никогда не выдавайте. Потому что эта тайна может им помочь добиться многого. Но это не самая такая вещь принципиальная. Вы можете им помочь добиться чего-то, не обязательно отдав свою тайну. Это не такая острая необходимость. Но отдав свою тайну, вы помогаете им возвыситься, а вы падаете. Вот так и получается. Потому что тайна – это ваш оберег, защита, ваша сила. Запомните это. Тайна вашей семьи. Какая у вас тайна? Почему я, например, кто-то скажет, почему я живу хорошо? Вот скажите, а почему вы хорошо живете? Вот, ну, работаю много и так далее. Но есть еще какая-то тайна. Ну, например, может быть тайна этого человека в том, что он каждое утро просыпается, утром рано идет, пьет воду и говорит, сколько воды, столько мне денег, и идет ложиться обратно спать. Вот у него такая тайна есть. Казалось бы ни о чем. Кто-то возьмет, сделает, у него и не сработает, ничего не получится. А этому человеку свыше дали, вот ты это делай, тебе это будет помогать, тебе это дарим, у него это будет работать. У кого-то может сработать, может нет, по-разному, а может и сработает. Но если человек эту тайну вытаст, по доброте душевной, говоря о том, что ну здесь ничего такого нет, элементарно, каждое утро иду, так делаю, и поэтому все мои дела получаются. Поверьте мне, после этого суды, разборки, долги, трагедии, все обеспечены ей. Ибо она нарушила завет. Это завет между вами и богами. Боги тебе дают тайну. Для удачи, для здоровья. Ты эту тайну кидаешь, как ненужную. За это Бога тебя наказывают. Они не отбирать защиту вместе с этой тайной. Помните об этом всегда. Всем удачи.